Здорово. Это аудио я записал еще на стадии монтажа. То есть у меня еще ничего не смонтировано, ничего не склеено. Я вообще не знаю, как будет выглядеть этот ролик. Будут тут какие-то срачи, словесно выбитые зубы, униженные игроки и так далее, я тоже не знаю. Но судя по тому материалу, что я набрал, нарушители абсолютно спокойно реагируют на то, что ты им предъявляешь за какое-то нарушение. За больше чем полгода моей перезапущенной деятельности в Гаррисмоде, я очень и очень нечасто встречаюсь с такими случаями, когда людям не нужно вдалбливаться пытаться в голову почему же они конкретно виноваты и что они и где сделали не так расскажу как вышло в большинстве случаев на уже отснятом материале Чел нарушает я прошу тэпнуться либо самого тэпа объясняя ему в чем он был не прав он такой а да ну окей хорошо сейчас выдам себе наказание если он администратор или же если юзер говорит ну тогда выдавай. но не спешите огорчаться тому что не будет каких-то долгих словесных перепалок споров оскорблений и так далее я это время хочу потратить на то чтобы рассказать вам о Некоторых байтах, которые можно использовать не только на этом серваке, но и на других, вне зависимости от того, как эти правила будут трактоваться. На связи барабанный Душнила MP4, а мы с вами начинаем. Мне кажется, что это скрипач, он восстановлет контент из пальцев, так Ком часто не объявили, но я могу быстренько сбегать, получить профессию полицейского. Но поскольку у меня донат-привилегия есть, я могу взять себе профессию ФБА и пойти кого-нибудь пообыскивать. Конечно же, нужно будет придумать нормальную какую-нибудь причину, адекватную, которую можно будет потом, в случае чего, объяснить на жалобе. Агент ФБИ. А я не пойму, они как, меняются или нет? Просто мне интересно, они зависят от мэра как-нибудь? Кто играет часто на хп РП, подскажите мне в комментариях, если вам угрожает огнестрельным оружием тазером, когда у вас холодное оружие, то не может определить его нагреть. Блять, чел с крыши вылетел, охуеть. Оружие творческое. Общество Оружие убери. Убери оружие. Убери оружие. А смотри на другой нелегал у него, на другой нелегал у его, смотрите. Куда идешь к стене встань. Там у тебя оружие. Со мной. Да мне у тебя оружие, бай Крис, бай. Вектор. Нет у меня оружия. Я видел да? вас оружие вас... достал. что то чешешь меня. А, я наверное когда-то. Два, бежите его. О. Давай, показывай, лицей. Теперь вообще стена. Сейчас, пару секунд. Давай подожди. задвигай. Чего у тебя Все в порядке. Всего доброго. Ебать. Принтажение принтера было вознаграждение 20 тысяч. Нихуя себе. Это такой принтер, оказывается? А чё он здоровый такой, ну, не знаю, блять, размером с приору нахуй. К стене. К стене, говорю. Отошли. Ага, бешеный узбек игра. Пойдем. У тебя ферр РП. Погоди. До свидания. Чего? Объясни, как я нарушал. Начал расстреливать человека, который сказал тебе этого не делать. Не понял. Блин, не понял, читай правила, пиздец. Ты не меня к сеть не ставил, ну ладно. Ебать, я сказал всем, кто там присутствовал, отойти. Пиздец. То, что ты сначала идешь на чела, которые держит оружие, ну при этом сам держишь монтировку, я тут причем. А потом ты достаешь ствол и начинаешь шмалять по мне. Ну, блять, молодец. что то потом удивляюсь, что тебе приписывает ФРРП. Привет. Тебя развязать? Было бы неплохо. Ага. Это все, конечно, очень классно, но не нужно так наставлять оружие. Дядь, я тебе говорю, не нужно наставлять оружие. Ты сейчас мне угрожаешь. В курсе, нет? Да, в потому... курсе. Я еще раз предупреждаю, убери. Хуже будет. Давай так, я убираю, и ты... Раз. Больше даже, чем два, блядь, прошло Он, сука, стоит, на, на, наставляет на меня ствол Нахуя? Хуеть просто Я за ним, что бегаю, что ли, пытаюсь его связать? Нет, я ему стою, спокойно говорю, что Убери оружие лучше Не надо так наставлять на людей Не собирался ему даже срок давать какой-то за это Или что-то в таком духе Снежок пошел, не рано ли для октября только Месяца Насрал кто-то в прихожей ч то пустовато немного, ребят, не думаете? Да пизды бандитов просто. Они, скорее всего, тупо сидят у себя в квартире и больше ничем не занимают. Вместе с ними какие-нибудь взломщики, не знаю, ну вот, что-то в таком духе. Как же я вовремя зашел? Шай. молодой этот? Не суети, не суети, не, суети может, не выйти. Оружие убери. Сюда выйди. Хозяин двери, открывай. Магазин закрыт на Кумчатс. У нас это тут жалоба Хозяин двери, открывай дверь Выходи, я тебе говорю, на улицу за мной К стене Из оружия ты стрелял Лицензии на него у тебя нет Ты мне покажи сначала свои документы И убедимся в этом Я вот думаю, у тебя нет лицензии Документы Не имеется у тебя лицензии Развернулся к стене УК-11 тебе светит. К стене встал. Мужчина только вышел из тюрьмы. Ну за что? Дайте мне, пожалуйста, Лука за 7. дом. 7 у тебя. УК-11? Что? УК-7 Оружие я могу держать во время камчатства Спокойно Немного расскажу о том, что такое все-таки УК-7 Ребят, на серваке предусмотрены законы, да, вы почти везде их видите, но они там играют только формальную роль, там все по дефолту, убийство, грабеж, манипринтеры, нелегал и так далее. Здесь же законы играют достаточно важную роль, а именно, нарушение каждого из них влечет за собой какое-то определенное наказание, будь то заключение в тюрьму на определенный срок или же штраф на какую-то сумму денег. На мой взгляд, подход к законам города именно с такой стороны, а также выдача наказания арестов и так далее, намного интереснее, чем на других серверах интереснее становится играть за госа на хайпи рп, потому что ты в процессе, ну, с самого начала, как ты стал госом, ты очень часто открываешь законы города, и со временем ты запоминаешь, какое нарушение, какая-то статья УК или ГК. Добавляет интереса еще то, что мэр может влиять на законы города, делать какие-то правки, объявлять об этом в отверт или же какое-то радиовещание, и вы это увидите, и вам за госа будет в ваших же интересах зайти и посмотреть, что за изменения, чтобы потом вдруг не ошибиться. К стене встань. Не, говорю, встань. Два. Хорошо. А, это вот. я хотел купить еды. У К7. На месте я тебе говорю, стой. У К7 у тебя. Я Короче, я просто... закрывай В стене. Я уже не могу. Полиция, пошла... Нет, просто просто можешь? Убрал. Полиция, помоги. Убрал я тебе, говорю, в стене Полиция. встал. Ни хрена. Как ты можешь? Надо. Да кому это вообще интересно? Взорвали качество. Ну ладно. А что нужно сделать? Ну, что нужно знать для набора? Вот, смотри, сократили уже. Бегает, позадействуйте этому, пожалуйста. Попрепятствуйте на пустил. Вот он. Нормальный аж штрафчик ему выдал. А зачем меня убили? Причина кила? <гнал> э, смотри, у нас был рейд, э, ты забегаешь, я вижу ФИП, я стою с ганом, э, вижу, как ты увидел ФИБ, и к нам смотрит за ФИП. Я выхожу и убиваю тебя, у тебя на модельке есть вот такой вот что-то. За секунду понял. это узнал? Даже меньше, чем за секунду, просто увидел и расстрелял? <гнал> <гнал> да. А как такое возможно? Так как возможна причина такой? Не знаю, косвенно. Это может быть причина того, что у нас рейд пришел коп. Как там тихо было? Не знаю. Возможно это условность, а возможно... Как ты узнал конкретно по бейджику, что я конкретно ФБРовец? Если смотреть по бейджику, то там огромный лиминат с аминомодельки. Да, а ты издалека увидел это? Да, Невозможно увидеть так приглядеться и начать стрелять буквально за секунду. А, подожди, нет, да. не фрикил. Реально, если рейд был, то окей, но ты не понял, кто это, какая профессия. 2-1 на РП выдавайся, 15 минут Джайла. Ну да, да, я же говорю, если фрекила, я имею в виду, фрекила нету, если ты рейдил, то да, окей, тут претензий нет, но насчет НРП ты сам обисть, НРП у тебя есть. 66 человек на серваке. Развелись ко мне, лицо. Присядь, присядь. Присядь, я застрелю тебя. Присядь. Алло, Додик, выходи с поднятыми руками. Я сортира, вы меня звали. Да. А где... А, а, еще? а тут Без чел какой-то. Посп... <связывающие> <Да> гитар, гитар, гитар, гитар. Блять, что? Если что, дверь открыта. На пошел, я знаю, Фред. Извини. Оружие убери. Бери оружие. А, да. да, было бы неплохо. А что за долбоёб двери закрыл перед самым носом? А, так не делается. Открывай Я дверь обратно. Я убью заложника, заложника убью. Так ты его так Я уже баба. хотел убить. все в порядке. Куда, куда ты его несешь? Я с ним поговорю сейчас. Нет, он был в заложника. Куда ты его сейчас понесешь? Обратно вынес человека. Агент, иди за мной. Быстро. Быстро. Агент! Агент, мне нужна твоя помощь. Пойдем. Они хотят меня ограбить. Помогите. Слышишь? Иди сюда. Иди сюда. Сюда иди. зашел. Зашел. Заход. Зашел. А, ты что там делаешь? Ух ты, хороший. Так. Дай, мертечка. Ладно, короче, надо тебе жестко кормить. На тысяч. Ты хуй сос, ебаный, что ты сдох, это тварь ебана. Так я уже сдох, долбоеба, кусок! Избежал рпшки, блять, кольнувшись герычем, ахуеть, просто, блять. <свят> <свят> ну я в маскировке теперь, оказывается, могу бегать, я даже не знал об этом. Думал, может быть, свеп какой-то есть. Смотрю, все бегают с маскировкой, а я не могу. А оказывается, надо было быть чуть-чуть повнимательнее. И давай проваливай, если что, окей? В мастер-кементе мастер бронжиолетов, мастеров, может не быть чемодан Сидел Пишу Чё ты делаешь? Я сказал живо, проваливает. Обалдеть Слышишь, этот азиат или? Ебнишься. и что ты, блять, вышел угрожать? Что ты добился этим? Надо было вот выходить мне в лицо оружием тыкать я ж не сделал ничего такого. Маскировка будет перезаряжаться еще около пяти минут. Можно... А я же убил Чела, который достал оружие в ответ на вооруженного. Блядь, серьезно? А чё, блядь, чё они стрелять начали? Стоять, бля, не люблю дождь, вот эти все погодные условия, которые шумят очень сильно. Людей бывает даже не слышно нормально. Заебали эти ютуберы. Ой. Ты чё, блядь, ёбнулся? Стоять, сука! Гража. У К3 у тебя. Ч ⁇ У тебя У К3. Ты же вообще ничего не украл. Бля, эта профессия не может владеть дверьми, пиздец. Ну ладно. Так да, вот как было Да не мало? Да надо. Где здесь стоишь, есть, пидор. Да, это все срыгивается в мой адрес, непонятно почему. Позже он аргументирует это тем то, что он хотел прогнать полицейского, обзывая его и посылая. Но криминалы так не делают, они вообще к себе пытаются не привлекать внимания. Ты не встал? Я встал. Сюда вышел. Mm -hmm. Сюда, сюда, сюда. Сюда я тебе говорю. Сюда. Да, а, да. А, ты то вонющее, понял? Ну вот и байт прошелся, такой нормальный. Барселлини и русское мясо. Давай, что мне скажешь. У тебя ФИР РП. Ну вот, я все слушался, пока ты не начал перестрелку с другим человеком. Я уже потом, когда ты на меня даже не смотрел, я выхватил ага. обужину. Мои приказы не отменялись с того момента, как я тебе что-то приказал сделать. Самое паршивое, то что я не могу ему сам выдать наказание. Он наборный администратор и выше меня по званию. А я всего лишь донатный спонсор, кажется. И если я сам выдам ему наказание, без каких-либо разборок, то это будет админабузом. Но даже из самой патовой и безвыходной ситуации нужно учиться извлекать пользу для себя. Ну, как я и сделал. Во-первых, у меня писалась демка с его нарушением и нарушением его друга. Во-вторых, я могу грамотно аргументировать, почему он виноват и что конкретно он нарушил. А также, что он может нарушить, если не будет выдавать себе наказание. В этот момент я уже начинаю постепенно оперировать тем фактом, что если он не выдает себе наказание при явном своем нарушении, то это будет админобузом. Мы с ним оба понимаем то, что я ему не могу сам собственноручно выдать наказание, он должен сделать это сам. А чтобы он сделал это сам, ему нужно... Как-то доказать, вбить в голову То, что он реально здесь нарушил И он может просто спамить одну фразу Мол, у меня нет здесь никакого нарушения И все Ты мне уже, уже угрожал Нет, я уже угрожал оружием с того момента, как сказал тебе стать лицом к стене и пройти за мной Я это слушался пока а ты не, меня не перестал, я тебе не я говорил раз. перестать меня слушаться или же доставать оружие. Я тебе сказал стоять у стены. А ты мне уже не мог угрожать оружие. Нет, потому мог, потому что у, у меня граждан. было оружие в руках, я и я не непосредственно тебя. с тобой взаимодействовал до того момента, пока у тебя дружок твой не нарушил фер У меня с ним все в порядке. Могу, у меня все Сейчас в порядке, не я... переводить ему с Почему голоса. Ты так так ну ладно. ФР. ФР. ФР. у тебя а выдавай. Я не вижу здесь ферофов, потому что я читаю, что ты мне угрожал оружием до того момента, пока ну, вот, тебя не начали, уже тебя чуть не убивали. Снять, что отвлекаю, Baby бон bon, потом можешь подойти. Жалоба. На если на вас навели оружие или тазеры, сказали в голосовой текстовый чат, не двигаться или лицом к стене, то запрещено доставать свое оружие и также не выполнять приказы. Вот, они а не если ты уже отвернулся... И Я от не отворачивался, ты был, был, был, мне ты был в моем поле зрения. Но для меня ты на меня не смотрел. То есть, для меня ты где-то вот так аж был. Для меня вот так был. Я ну, я тебе сказал, стать лицом к стене и не двигаться никуда, пройти к стене. Все. Я тебе никаких больше приказов не давал, например, стоять и стрелять по мне. Ты же опасаясь за свою жизнь, не должен доставать оружие. Я а в этот момент. Ну, вот. Мне оружие. Ты мне уже не угрожал. Почему ты не угрожал? Я стою с оружием наготове, и как я тебе могу не угрожать? Потому что ты мне угрожал до да, пока тебе не начали убивать тебя. Но я от тебя не с отходил с не с откуда откуда, никуда, нет, то есть ты, ты в зоне досягаемости. Ты в зоне досягаемости, от тебя никуда не отходил. Короче, <звы> а, выдаешь много, себе ферре планет нет? не постарше есть пусть какого админа постарше, кусь, какого решишь, админа есть, постарше? Я, я тебе говорю как администратор кусь, я нашел есть. нарушение я тебя прошу выдать себе наказание ну, я не вижу я не вижу здесь нарушение это я вижу себя. я разбираюсь я с этим монеты. А я тебя тэпнул что ну, я не вижу это я не, я, я просто не могу просто выдай да? себе феррп ты я не, не, не хочешь этого это делать нарушение. я не вижу нарушения вот, я не ну не видишь, говорить, не я видишь. Я, я тебе выдаю. говорю, но я как администратор, разбираю ситуацию, прошу тебя выдать себе наказание ФРРП. Если тебя что-то не устраивает, подавай жалобу после Ах, этого наказания. Никто это я не буду. Не будешь Подавать выдавать жалобу. Я просто не буду серджать, пока ты не будешь доказывать мне нарушение. Я не видел нарушение. Докажи мое нарушение. Хорошо, сейчас видел. подождем. Я жду. А, они. Привет, Юкими! Секунду, пожалуйста. Подожди, мужики, секунду. Мужики, подождите, я тут это... На ну, нечаянно, это говно. Сейчас, секунду, эффект. я, придет, я ничего, не, бейте, не вижу, ничего не слышу. Да, подожди, ну, она почти кончилась. Что у вас такое случилось? Короче, он на вот этой профессии нелегала берет, провоцирует полицию, оскорбляю. Я его за это ставлю лицом к стене, говорю выйти из переулка за мной и встать у стены. Я вот, вот. Он стал лицом к стене, на меня сагрился его друг из подземки, начал стрелять. Достал оружие при этом, а, несмотря на то, что у меня оружие было в руках СВД. Вот, начал по мне стрелять, я стою также близко к нему, начинаю отстреливаться. И он тоже теперь в момент достает оружие и начинает по мне стрелять. Это происходит от его лица прямо рядом с Мэрией. Я его попросил тэпнуться сюда. вот, И объясняю ему, то, что это нарушение правила ФРРП. Прошу выдать наказание. Uh -huh. Так, секунду, сейчас подождем, а его обратно. Uh -huh. yeah, uh, вот. Бросане, были нарушения? Я не видел. Он отвернулся от меня и все. Я, он же вот так как-то... Я он бегал уже как... Я пикант, третьего лица знаю, играю, я и вижу и абсолютно тоже, все, что происходит. Поп, сбоку от меня и почти что сзади. Вот. Я вот попросил тэпнуться, не, объясняю не ему не то, будет. что Ой, это нарушение правила ФРРП. И правильно. он отказывается, он прямым текстом сказал то, что он не будет выдавать себе наказание. Он то есть не хочет этого делать. Это вроде бы тянет на Логично. то ли админобуст, то ли халатность. Не помню, как у вас термины трактуются. А, да, вот. это уют, да, но он пользуется тем, что я не могу ему сам выдать наказание Потому что если я выдам, то нарушу правила я И он поэтому не хотел себе выдавать а, Он а, просто а, спамил я, я мне одну и ту же фразу Типа, давай. я здесь не вижу своего да. нарушения Вот и все И он, соответственно, не выдал себе наказание Поэтому мне пришлось тебя отрывать а, Мужики, Поправить. типа, гляньте Еще раз, с демку внимательно И все нарушения Байден, назовите, пожалуйста Давай. молодому человеку пусть Мы тебе хотим. покажет Дорогие и, и... за ним пусть а может, есть ли смысл и, а, а смотри я, я что-то не пересказал знаю. неправильно не уже. я что-то неправильно пересказал нет, нет более-менее ну, да. значит, ты согласен с тем, что я предъявляю О, теперь. Так, что по наказанию в итоге выходит? А, так, а что, так, Барсалин, что по итогу вы нарушили? Ты щас, ты, щас, щас. Ну, смотри, Сейчас. Ну смотри, я возле бесконечно. мэрии стою, он провоцирует мента оскорблениями и посыланиями нахуй. Вот, я не знаю, это странно немного. Зачем? Непонятно. Мы, мы криминальными деятельностью собирались заниматься. Посмотрите на то, как он становится в момент почти что сговорчивым, как только рядом находится один или два администратора старше по званию. В такие моменты почти всегда начинается моя самая любимая часть. Когда они начинают объясняться, почему же они сделали так-то, так-то, то тут можно цепляться за абсолютно любые слова, но я это делаю практически всегда по факту. Слушаем. Ну, значит, если ты забер, Ага, стоп! Ты собирался ну, заниматься ну, криминалом, и ты при этом привлекаешь внимание мента специально для того, чтобы завязать перестрелку, нет, правильно? Нет. Да, это так и есть. Выгнать, ну, просто понимаешь, я не могу тебя выгнать по-другому, вы обычно не уходите. Так ты меня и не выгнал этим самым ты привлек мое внимание, ты намеренно это сделал, причем не один раз. здесь, я больше, давайте, типа, хватит спорить. Понял, я уже. Запрещено выставлять свою да коммунальную деятельность на пактаст, а вот. uh, это первое, это нон-рп, фир-рп и админобос. Второй, что, что там, фир получается? Да, он ну, достал одно, оружие то, начал стрелять тоже по что, мне. До конца не уверен. Типа, видишь, если бы он или... ливнул, типа, сервака, я бы выдал ему админобус, а так-то моментально разобрались ему Ну, бы... Югими мы разобрались моментально только потому, что ты тэпнулся Когда э, еще тебя тут не было, он не хотел себе ни наказание выдавать не со мной что-то вот в таком духе обсуждать, где тут нарушение и как тут нарушено было что-то. Он не хотел себе ничего делать, поэтому это админобус. Он сейчас разговаривает достаточно адекватно и обсуждает эту ситуацию тупо благодаря тому, что ты тут присутствуешь, не более. Не тэпнулся бы ты сюда, он бы себе ничего не выдал. Я сказал Кустик, давай позовем, но он бы все решил бы, сказал бы сам. А вот и Кустик, кстати. А вот... А, я нисколько не против да его присутствия, привет. Но А зачем тут еще кто-то должен я был нет, быть? Я не буду на ну вот Кустик нет, это прямой начальник, типа Барсалин это наборная на. прикол. Можешь с ним разобраться. Вот покажи, кстати, Кустику, демку полностью. Одна а с тем, я то, думаю, что я сейчас сказал, смотри, с тем, то, что я сейчас сказал и выдвинул, он нисколько не собирается спорить, он не возражает, и он Ой. это принимает. Он сам это сказал. Нет, на демке его слова записаны. Значит, я объясняю я тебе ситуацию. Сказать, Ты искал то, что ничего такого против не имеешь, с того что я перечислил. Вот. Он берет как возле он? мэрии Очень в переходе. Нет, да. Он берет возле мэрии в, в переходе, начинает меня агрить, посылая на охоту будучи криминалом, он это объясняет тем, что хотел меня прогнать, потому что он хотел заняться криминалом. там. Но это как минимум нелогично. Криминалом, если занимаешься, ты ну, стараешься не полиции не привлекать внимание. А он привлекает внимание ГОСа, посылая его нахуй. Я его из-за этого ставлю лицом к стене, хочу ему выдать срок за оскорбление, это, оскорбление полиции, и на меня агрится из перехода неподалеку его друг, начинает по мне стрелять. Я начинаю отстреливаться. И, стоя рядом с ним, он достает оружие тоже, в ответ на то, что у меня оружие изначально было, и начинает со мной стреляться. Я его убиваю, потом улетаю на спавн сам, прошу его тэпнуться, объясняю ему только то, что у него ФИР РП нарушено. Он говорит, я тут не вижу нарушения, и наказание я себе выдавать не буду. Он не хотел, абсолютно никак не хотел себе выдавать наказание за ФИР РП. Мне пришлось в итоге звать Юкими. И когда только Юкими пришел, он начал э, более-менее с этим всем соглашаться. Потом с Юкими мы поняли то, что он нарушил еще и нон-РП. Итого у него, как Юкими говорит, админабуз, нон-РП и еще фир-РП вдобавок. Ну если все было так, как ты обещал. Объяснил... Я бы на самом деле простил на первый раз админобос, потому что, ну, человек хороший на самом деле, он ошибся, да, дурак. По шапке он уже за это точно получит, это 100%. Ну, пусть получает, и все. Тогда выдадим ему наказание за ФРП и НРП, типа. А админобос, почему нет? Ребят, вы понимаете, то, он, что он, он бы ничего себе не сделал, он по бы помощь. просто ушел бы, если бы я вас не позвал. Он бы просто в конце концов ушел, Да я и понимаю. и он я сидел понимаю. спамил мне фразу «Я не буду себе выдавать наказание, я тут не вижу нарушения». Не бойся, для него наказание будет поостроже немного, чем админобус. Ну, админобус и сверху то, что он заслужил что как администратор, админ. и все. Я больше его не прошу. Давайте так сделаем. Проведем набор, и я Тогда просто он сильно должен Окей. А у меня вопрос еще такой. А, вот смотри. Я же его вывел э, под угрозой оружием из э, перехода этого подземки ну, небольшой такой подземки. И там рядом с ним друг стоял, он то все видел. Я непосредственно близости подходил туда в переход с оружием и говорил типа пройти за мной недалеко прямо вот близко ко мне вот как тот вот как тот э, телефончик стоит его друг видит все это и особо не возражает стоило мне отойти ну примерно на вот такое вот расстояние чуть-чуть подальше а друг его достает оружие и начинает по мне стрелять. Это нормально или нет? А еще ничего такого не было. Я просто вывел его а, на улицу поближе к Мэрии. И хотел ему а, выписать срок за оскорбление ГОСа. Он в итоге стоит из перехода, Все, начинает по мне стрелять. Я понял, что я понял, что ты не давал по нарушению. У меня армия ДРП. Как бы и так считает на ну, смотри, у нас есть такое правило, которое говорит, то бишь, если вы видите, как э, госслужащий производит арест кого-то из вашей группировки, то вы имеете право спасти его от ареста. Ну, он не был в моей группировке. А -а -а. Я, это русское мясо, я просто не знал, о ком дорогу. давно. А, ну вот, тем более. И что а это, НРП или ФРП? НРП у человека, который спас его от ареста. Mm -hmm. uh -huh, ну и фрикил получается, ведь он меня убил. Ну, в общем-то, да, ему наказание выдавайте, я дальше с челом разберусь сам, с другим. Ты на серваке сколько будешь еще? А ну, вот... Ну, типа, чтоб ты увидел, что ему выдали наказание, а, просто он сейчас там наборе нужен, он помогает. Ну, я не знаю, но ну, может быть, у... около, там, не знаю, ну, Конечно, часа, часть, скорее надо. всего. Ну, за час управим. Бывает дольше, надо время меня на набор. На двух там, там там не будет, но он на наборе нужен прямо на серваке или в дискорде? Где? Да, да, на серваке именно нужен. Ага, понял. Ну хорошо, только не забудьте. Я тогда пойду с другим челом, разберусь. Спасибо, ребят. Здорово. Тебя на НРП эфир Возле мэрии, когда ты стрелять начал, помню. НРП эфир, Почему мне эфир Не побоялся человек с оружием. Так я же стоял в переулке. И говорю, что? Защитял счастливо. Вот Бабибон. Причина не было. Напомни еще раз, какие А, нонРП, Феррер и админобус. Держание. А Барселине вообще не хочу стрелять. Админобус у тебя? Да. Держание. Пойдем дальше договорим. Браво. У тебя причин не было стрелять по мне. Ну Барселини же мой друг. Книжки, ага. а то, что в ответ ты его завел ну он не с того клана, далеко. он не да. с твоей организации ты его не вправе защищать а почему только своей организации, это же дружественные люди ну тоже, да, да, да, только так ну, так э, по сути вот именно что, по сути он, он, же, Все. он у меня записан а Бежал, телефонный. Слушай, ну и что, он да, не в клане твоем ну вот и все я вижу какую-то параллель ее тут нету, чел не в клане твоем ты его защищаешь Невзирая на то, что у человека, которого ты начинаешь пытаться убить, у уже оружие изначально было, и ты видел его вблизи с оружием, и в этот момент у тебя оружия не было. Ты ну, щ... достал ответ. Стоял, наблюдал, а потом раз тебя осенило, что нужно постреляться. Ну, так я достал ответ, потому что Причина? Я, ну, я защищал своего друга, с которым я сотрудничал. От кого ты защищал? Ты в клане с ним? А, ну, так я с ним работал. Ты в клане я с ним? Я работал с его кланом. Ты... ты с ним в одном клане, нет? Нет. А, кстати, уже чел от того наказал. А, да. 5? На неделю пять дней. Правила. Ты с ним не в одном клане. Мне уже Кустик об этом рассказал, и объяснил, как это вообще работает. Если ты с ним не в одном клане, но ты что-то пытаешься защитить его и все такое, то это нон РП. Ну, ну, Я жду наказания за нон РП и Ферра от тебя. Ты тут? Нет? А, да, все увидел. Э -э -э, в три минуты прошли... Нон РП и Фир РП. 30 минут бана в сумме. Ой, Джайла. нон a... РП? No. Ну то, что ты защищаешь человека, который не с твоей организации. У тебя не было причин доставать оружие, нарушая тем самым Фир РП и стрелять по мне. Был в другом углу. Я мог достать <developments> Ну, у тебя причин не было. Ты, конечно, мог его достать. Из-за этого как раз идет нон РП. Не было причин доставать его. Потому что ты не побоялся человека с оружием Который стоит на готове, Держит ствол И минут, Ой, секунд 10-20 назад Секунд 10 назад этот человек Стоял с оружием рядом с тобой Угрожал твоему какому-то там знакомому Я говорю еще раз, я жду выдачи, у меня готовая демка, если ты это отказываешься делать, то я зову администратора старше, и мы будем разбираться не только по фиррп и нонрп, а также по админобузу. Есть, я, я тебе уже достаточно теорию. раз объяснил, а чтобы я понять. Арбуза, я что я говорю реального. еще раз, я жду выдачи наказания. Нарушения да. у друга твоего уже подтвердились. Нет, Нет ну, ну понятно, что мой друг, ты его лицом стене оставил, например. Ну, вот и у тебя там, тоже там, есть там, нарушения. Это отчего? <зовы> <зовы> я не понимаю, Я говорю последний раз, я жду выдачи наказания за Фир РП и НонРП. Это последнее предупреждение. Ладно, я бы еще поспорил, бля, я бы старшего позвал, но я не помню, у меня ультимат. Первый матч будет, блядь. Ещё бы он поспорил, блядь. Я его последний раз предупредил. После, после этого бы просто любое оправдание бы считалось за админобус, что он не хочет выдавать себе. Все, сука, 30 минут просто отсиди в джале и, и, и не надо дальше, блядь, пытаться спорить, но если ты не прав. Сидишь, время тянешь мо, свое.